И всем привет, с вами как с ThePixels, думаю вы не зря пришли на это видео, вы пришли за тем по названию, что я назвал где-то как-то давно, ну как вам объяснить этот ролик, как э, как вам объяснить-то, как -то его назову-то А, я его назвал, короче, как э, блин, забыл как называется Короче, я его назвал... Э, Сливаю по фактам людей часть, ну, без частей. В общем, я отправляю в один канал с рекламой своего ролика. Это было аж 30 августа. И только 27 числа, в сентябре он мне пишет. Почему Ава такая кринжовая? Позже вопрос. Что такое Ава? Типа... Вот ава не кленжовая, вот нормально ава, вот, чего мне нравится. Делай лучше. И я бы не, не, если бы заметил это видео, я бы никогда бы не включал. Где качество? Ну как тебе объяснить? В жопе мира, нормальное качество, HD качество. Я отправляю знак вопроса. Что идет дальше? Ну ава фигня. И тут же я, вы можете сами прочитать, что я ему написал, и он пишет М Чел. Я прохожу Блу да, я тогда в то время проходил Блу я прошел его только на 1%, даже не не мечтаю, а о том, чтобы я его прошел бы. Стоп, чё, война Украины с городом Украины? Действительно, Ах... Ги... вот можно этому человеку выдать, не знаю, премию потому дебила? еще кого-нибудь. И потом я пишу, ему не мешай. Он мне пишет, выключу ты уведомление и все. А потом прочитаешь. Рекомендую купить микрофон получше. А вебка норм. Только вот зачем в таких видео вебка? Думаю, в таких видео вебка не обязательно. И голос повеселее сделай, а то скучно как-то. Во-первых, я не могу сделать голос веселее. Он у меня и так максимально веселый надеюсь. Потом... Я, у меня тогда еще были выключены, включены уведомления от дискорда, во-вторых. Микрофон получше. Вы видите вот здесь где-то микрофон, вот, который будет вот так торчать, на пол видео и вот так вот ко мне под вот так вот лезть, а? Видите? Нет, вот не видите, да. Отпустите, откуда тогда звук? Из вебки. Потому что у меня нет денег на микро. Откуда мне их взять, -мо? А вебка норм таких видео вебка не нужна. И дальше я ему пишу. Ты рофлишь? У меня нет денег на микро. Скажи спасибо, что я хотя бы с вебкой и с голосом снимаю. Мой микро это вебка. Дальше я пишу. Многие снимают все время с вебкой. И дальше я ему примеры привел. Дальше можете сами прочитать. И чё, расширить лицо должен? или голос не нравится. Он написал. Ну, во-первых, я не заставляю, а во-вторых, я знал, что у тебя нет, я не знал, что у тебя нет денег. Но посмотри видео, например, как у него хотя бы есть какие-то эмоции, а ты как камень. Не будем говорить это слово. Многие снимают с вебкой. Ок. Обидно же. Прости, я не хотел оскорбить. Просто ты не веселый какой-то скучное видео смотреть, а чё как Титан должен клавы ломать и мышки, веселось это не эмоция бомбежа но какая ну ну типа ну знаешь ну типа всем привет доброго времени суток Пон, не удивлюсь если ты за всю жизнь ни разу не смеялся. И дальше я ему отправляю ссылку на видео. Надеюсь, это видео ровно. Я тоже. Я пытался его сделать смешным. И потом мне отправляет это. это стена мне мешает. Сейчас я ее снесу. <смех> <смех> Смы. Ну из видео. А. А это что? Алло. Текстовое слово. А они не открываются на телефоне. Апха-ха-ха-ха. Я так не говорил. Почему? И опять отправляю ссылку на мой же видеоролик. Поэтому давайте мы прямо сейчас с вами посмотрим этот видеоролик на именно этой секунде. На пораньше. На минуте. Сейчас. Сейчас. <смех> и дальше он написал мне еще в комменты то же самое, сейчас я вам покажу вот и читайте, да, теперь у меня точно есть красивый вид, а теперь слушаем здесь <смех> да ну вот, идем дальше. И после этого наша переписка здесь закончилась. Ну, собственно, как этот видеоролик. Я просто решил снять по приколу, да. Надеюсь, вам этот формат фиг не понравился, но вы посмотрите хотя бы этот ролик до конца, так как он короткий. Мне просто лень какое-то видео делать. Прям жестко мне сегодня вообще не фиг делать. Ничего, я запишу к вам еще миллиард видосов на неделю, надеюсь. Надеюсь, да. Вот, ну... С вами был, как всегда, Пиксет. Всем пока.